Великий Оракул, ответь, кто пройдет дальше? Можно, Оракул? Можно. И вы сами все видите, сами все видите. Мы будем честны, проведем еще один эксперимент. Оракул, можно? Но он все равно выбирает Россию. Оракул, можно? Можно. И вы посмотрите, посмотрите, что творится. Он опять выбирает сборную Россию за победу, за наших. Ура! Тебе не стыдно? Кто на улице с дворняками бегал? Кто кости хватал? Пиксель, я ничего не забыла. Это тебе не поможет. Не надо тут строить себя... Несчастную собачку. Тебе стыдно должно быть. По кустам шарился. Стой! <свистый> <свистый> <свистый> я в этом деле, конечно, не первый проходец, но я вас прошу, распространите все для всех своих родственников знакомых вот одну ногу поставил сел вторую ногу аккуратно аккуратно вот так завел поставил все блять никуда не надо там блять шаркать вот этими говнодавами блять весь угол уже задрочили мне он даже не оттирается Вот, вот теперь хорошо видно. Так я огня не башу. Опусти ложку, то Очень тебе Да не Опускай Сейчас Да где ему тоже? Так ты иди. Да где мне ему туда. Хоть тебе смешно-то, блядь, а? Давай, Я с тобой не разговариваю. Стой! Не стой. Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Садись! Садись! твоя очередь! Твоя очередь. Я да, не ему тоже. Ехать. Не жалею зубы. так где не Теперь ты Да как так-то, блядь? Вот. нет! Заебал ты не жубол, я тебе еще... Я Но на лунное космических кораблях с Земли до большого медведя два часа всего летит. Понимаете, там стоят дворцы дома, как Митробурга. А вы оттуда? Нет, я с восточной галактики. Mm. Я, понимаете, выдавлю людей кровь. Зачем? Да, война. А, идет война за галактику. Они а нас, я их одна воюю. Луня mm. mm. нам нужна, галактика. Марсиан нам нужна. Они все здесь. До сих пор знает ФСБ России. Путин, наверное, слышал, знает. Никто не приходит. Вот. Я mm. разрешила... Путину, Лунянам, Луняне узнают, у угу. вас спросят. 15 апреля пусть повезут Путина туда, дадут ему, там президента они будут, там будут королевства. Там все стоит, там заводы, фабрики, люди mm. упали, некому даже выключить станки. Mm. Там еда, одежда, электричество, все есть, не только большие деятельности. У меня уже 6 галактик. Все время убиваю, убиваю, убиваю. Говорят, зачем так, но враги налетят, а роботов с нас наделают. Это корсун, там друзей нет. Это вот девятка, на заправке мы остановились. Девяточка попала под град. Это в Корсунке. Живого места, блядь, нет в машине. Просто ни одного живого места. Можете мне что случилось? Вам нужен переводчик, да? Да, да, я думаю, Водительская, понимаете, что ли? Нет, нет, конечно, нет. Я из Ицеландии. фан переводчик надо со мной пройти. Со мной в гос. Ой, извините, извините, я не понимаю. Только English. Инглийский, да? Да. Ну, English, я yeah? знаю. Yeah. А, ah, вот со мной пройти там есть I don't understand you, really yeah? If you invite me to I an mean, impeter I think it's better Молодец Thank спасибо yeah? Okay, I can go on I can go Давай, давай, до новых встреч Увидимся да, братишка, давай. Давай, давай. <смех> Иди нахуй отсюда. Так, вот, сейчас посмотрим, там, как ездят наши, открыты, да? Да. Как ездят наши ну, друзья ну, из Ирана. Автобус такой чистый, самый чистый на свете автобус. Это что-то. Это мы доехали от Казани до Пензы. А если бы еще дальше чуть-чуть, то неизвестно, что было. Раша. Машина. Алам, малайки, муса. Как дела? Сколько тюков, муса? Сколько? 51. 51 тюков. О! Назад не нужен! Спросите, <coughs> как выйти на фотографию при себе, малышки? Вам нужно просто родиться такой красоткой, <coughs> как я. Бля, ребята мои, уважаемые футболисты, нахуй. Я вас прошу, проиграйте хорватом в 1-4. Иначе, капец, нам, мы, мы блядь, 1-8 вообще еле выдержали. А если вы в 1-4, там пиздец. Вся страна охренеет. Мало того, что на работу никто не попадет, уже хрен с ним. Тут здоровье на кону, блядь. Уважаемые дамы и господа, представляю вашему вниманию, на первый взгляд, казалось бы, обычный КАМАЗ, да? <coughs> Ничего простого в нем нет. Вот КАМАЗ, КАМАЗ, как мы видим, томские номера. Ничего такого простого, обычный КАМАЗ, все. Но, но, проходим дальше, и что мы видим? Опа! Это уже не КАМАЗ. А это Америка МАЗ, ё-моё! Вот, подходим ближе, смотрим. Вот, у человека внутри находится спальник. Вот сам хозяин транспортного средства. Удлиненная кабина. Заход не с кабины, а и сбоку, как вы видите. Потому как это КАМАЗ стоит в пробке типа он, на велике понял красава движется за грантой я представляю сколько ему стоять сейчас прогреет газом газом газом поехал Опа. все поехал <laughs> Я в шоке